На ремонте вот такая стиральная машинка Вирпол. Вот такая так. модель FL5105 Drop A. Значит, поломка какая? Ну, все работает, кроме подогрева. Доступ к тену здесь через переднюю дверь. Значит я снял хомут отцепил этот хобот муфту. вот здесь есть три винтика откручиваем три винтика вниз опускается и, от, и можно убрать ну также в принципе можно и снизу добраться значит сам целый. Но при включении 220 не приходит. Что-то около 30 вольт туда доходит по тесторам без нагрузки. Если снять верхнюю крышку, ну, просто сзади откручиваем винтики снимаем, то провода, два коричневых провода от тена вот сюда приходят на вот этот разъем красненький. Первый вот этот снимаем разъем и будем смотреть приходит ли ну в принципе я прозвонил провода провода звонятся значит вот здесь на здесь нету 220 здесь механическая механический командный аппарат будем разбирать смотреть почему не приходит 220 на на тэн для этого будем добираться до командного аппарата снимаем контейнер и вот здесь есть ага. винтика нет значит просто на защелках держится вот эта крышка здесь уже защелка отломана а здесь не хотелось бы отломать. С обратной стороны. С обратной стороны нужно нажать на флажок и с этой стороны снимается. Ну сейчас посмотрим, как так снять аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Жалко будет. А, ну и тут то же самое. Получается флажки. Вот эти, если нажать, то тогда будет можно снять саму эту панель и посмотрим, какой доступ есть до командного аппарата, чтобы разобраться, в чем проблема непоступления напряжения двести двадцать вольт на тэн. Итак, чтобы снять и не повредить нужно вот, вот там вот внизу тоже защелочка это защелочка но тут она с этой стороны достается а тут мне мешает командный аппарат вот отверточкой с этой стороны оттолкнуть вот такая толкаете и он выходит единственный момент ага, наверное все таки вы не перепутаете Видите, здесь одна, один большой, одна большая прорез другая а, меньше. Ну и здесь на а, толкателях тоже а, тонкая толстая. И здесь тоже а, тонкая толстая. Не перепутаете местами никак. Ну, собственно, вот такая ситуация. Сейчас будем смотреть, как можем командный аппарат полностью снять Итак, вот этот эта рычка просто снимается тоже не перепутаете здесь специальный фиксатор по-другому он не оденется это тоже тут пазы ну, заходит свободно снимается чтобы снять командный аппарат значит нужно толкнуть эту сторону толкаете и вот здесь нажимаете вот этот фиксатор и вот этот и он выталкивается одновременно нажимаете и толка толкаем нажимаем и он должен туда провалиться ну, мне неудобно снимать и он чик выходит и снимаем и есть полный доступ Итак, для, того, для того чтобы добраться до командного аппарата нужно снять, ну, вытащить плату. Здесь, собственно, просто вот эти клипсы отжимаем, толкаем здесь в шток. Эти клипсы держат вот здесь сам аппарат. И вот еще пару клипс здесь плата фиксируется и она просто вынимается. дальше дальше снимаем вот этот командное ну, с площадками колесика оно снимается и не перепутайте. здесь есть паз который смотрим на состояние этих дорожек в принципе я не вижу проблем еще посмотрю через увеличительное стекло, как бы проблем нет, единственное что может быть немножко смазать нужно будет и постараемся, значит у нас вот это вот по сути дела крайнее на плату на плату идет одна один контакт, а второй Видимо, здесь есть еще какая-то схема. Второй идет где-то здесь, и вот на него нужно будет смотреть, потому что на плату попадает и соединяется, наверное, с этот с этим на плате, потому что как бы проблемы нет. Ну, сейчас будем смотреть. Нужно снять аппарат и уже посмотреть. Что дальше? Здесь есть контакты на перемычке. посмотреть что здесь с контактами. Итак, снял я командный аппарат. Немного неправильно. Сейчас объясню почему. Потому что, видите, здесь контакты, они выпадают. Один и второй еще вот здесь выпал и шестерни выпадают поэтому почему потому что я вот в таком состоянии и две пружинки выпадают опять выпали сейчас буду искать поэтому когда снимаете снимайте вот этой частью вниз а не вот этой они вот так вот вот так снимаете ну и по-хорошему надо было снимать вместе, ну, в собранном виде вместе с вот этой планкой. А она как бы припаяна. Тут два контакта. Вот этот последний. Вот этот последний. Вот этот контакт. И вот этот контакт. Это он вот здесь. Если его выпаять... То он снимается или например оловоотсосом убрать освободить контакт то он снимается вместе с этой крышечкой и тогда вот эти контакты не выпадают ну я попробовал так и сейчас зачищу контакты они серебряные здесь контакты зачистить и собираем на место и скорее всего Будет работать. Так, у меня пожинка опять упали. Буду искать. Так, ну что же, для тех, у кого выпали контакты при разборке, я покажу, как назад поставить шестерни. Обратите внимание, что с первого раза у меня не получилось. Вот в таком порядке должны шестерни стоять. Здесь вот, вот здесь выход с моторчика маленькая шестерня и вот так идет вот так идут контакты которые тут сам снимается но ну и для того чтобы поставить мне все-таки не получилось вставить буду с ним отпаивать вот эти два контакта в снятом состоянии это легко сделать. сейчас этот и этот отпаяю. вставлю сюда на место. потом вот этой планочкой оно там взведется. получается что вот, вот так он, он взведется и будет стоять в правильном положении. потому что когда сюда когда я вставляю контакт сюда должен зайти и мне не хватает щелочки чтобы вот так вот пытаюсь допустим вот так вот отодвинуть и он выстреливает пружинку теряю но ну, короче не получается отпаиваю сейчас эти два контакта собираю все вместе вот этот сюда потом вставляется в каком положении в принципе без разницы он потом найдет свое положение как соберете так соберете не принципиально и все и, и вот эти вот два не, не теряйте тоже и потом уже когда потеряю, соберу Тогда уже запаяю, вставлю и запаяю на место. Ну вот таким образом. Ну что же, сблизи покажу, как все должно стоять. Смотрите, вот этот синий левый контакт, он должен ходить по вот этой самой нижней. И тут есть такой один вырез, в него можно вставить. А вот этот зеленый, он вот по верхней с верхним провозе связан вот так он стоит и теперь можно закрыть этой крышечкой вот вот этой она все попадает закрываем оно тут даже входит чик клац и все вот в таком состоянии ставим назад припаиваем и будет вам счастье в общем то а, да и не переворачиваем потому что вот эти пружинки выпадают вставляем припаиваем ставим на место вот здесь я еще немножко смажу каким-нибудь еще проверю на целостность ну вроде бы все целость целое каким-нибудь вазелинчиком смажу или у меня есть смазка для такая светненькая для стиральных машин специальная, чуть-чуть лишь бы не было такого сухого движения ну в общем то все повторяйте собираю ставлю проверяю думаю что О, контакт восстановлен по сути дела проверю если поступление 220 если есть то будет все в порядке повторяйте подписывайтесь на канал есть там колокольчик пока я редко выставляю снимаю редко выставляю У нас война есть определенные трудности Но канал будет продолжаться и поэтому война не вечная так скажем а вам всем мира и добра ну что же, решил я проблему с этой стиральной машинкой, вымочила она меня, потому что э кроме контакта который я почистил, поставил, было не все так просто. Э еще не работал датчик температуры, он показывает 5 кОм а нужно 20 при температуре где-то 20-25 градусов около 20 килом должно быть а он уже показал 5 ну, и это уже горячая вода и поэтому он сразу переходил дальше сейчас вода горячая стоит на, на 70 вода горячая по-моему четвертую, четвертую программу я поставил но ну, тут поставил не 95 а 70 ну и так для проверки достаточно ну собственно и все была там еще одна поломка которая меня вымучила смотрите сколько тестовых значений я поставил так получалось что вот останавливается здесь заметил что включается там на командном аппарате есть контакт, который подключает, вот здесь вот справа он стоит, который на диске проваливается в, в прорезь и подключает Т. Он должен подключаться вот здесь. А реально, ну вот я вел и смотрю, где подключается. А реально оно останавливается вот здесь, на всех программах. Я думаю, что ж такое? Оказывается, этот диск круг когда-то был отломан от вала. Его приклеили. И приклеили чуть-чуть со смещением. И вот останавливается. А сюда не доходит. Не попадает. То есть никто мне не сказал, что он был после ремонта, уже не работал. И пришлось но это механическая то есть у вас наверняка такой поломки не будет то есть пришлось отломать снова этот диск повернуть там видно как было видно что она ну, не знал что такая может быть проблема что уже кто-то ремонтировал но вот даже такая может быть ситуация очень самая редкая поломка в мире после ремонта кто-то приклеил чуть-чуть не попал вот на один градус и вымучила вот столько пришлось сделать тестовых метод потратить два дня но это не для вас думаю что у вас такой поломки нет не итак контакты и датчик температуры 5 кОм он как бы включался вода становилась теплая но не горячая. поставил датчик с другой. Ну, снял у меня валялся со старой стиральной машинки. Снял, снял поставил. все работает. вода горячая. до сих пор греет. проверить это можно померяя здесь напряжение. Ну именно на этом командном аппарате я в принципе сначала мерил а теперь просто когда вытаскиваю оно долго тянет и прямо искренне значит напряжение поэтому... ну и нагревается уже очень горячая поэтому все в порядке подписывайтесь на канал увидимся мировом.